Вот так Он, кстати, в семнадцатом году приезжал в Москву Я была у него на курсе тоже тоже. Но я так думаю, что это его последний Он уже очень-очень такой Да? да? да. Это семнадцатый? Это, это, это, это который проводил Наверно но он чудесный вообще. Он просто я его, я его обожаю. Он сам по энергии такой вот он он светлый абсолютно доктор. Я даже в этот не я не люблю вообще тему синус-лифтингов. Я даже его осталась слушать сидеть просто чтобы его послушать. Вот. И здесь ну, он говорит о том, что ни в коем случае нельзя шить вот эти хвосты То есть их прокалывать нельзя Это нюанс Они должны быть обязательно зафиксированными вашим любимым крестообразным швом Матрасный крестообразный шов Ну-ну, кое-что принесли да, у нас вчера просто биологическая модель была не соответствующего качества. Посмотрим что. Ну, мы, мы предположили, что она дефростная. Дефростная, ее значит заморозили, потом опять разморозили. И еще один вариант, обычно он применяется, это подвернутый лоскут на ножке. Элементарная история, очень простая в употреблении. Вот это вообще родилось давно, до имплантатов, вообще задолго. В 1961 году профессор Чикагской академии предложил метод увеличения объема. Десны в области адентии, в эстетически значимых зонах. Это то, что мы, доктор, с вами сегодня по вашему клиническому случаю обсуждали. Я вот эту первую операцию сделала в 2004 году, когда у меня пришел пациент с отсутствующими четырьмя резцами верхней на верхней челюсти. У него планировалась несъемная ортопедическая конструкция, и у него был дефект по объему и по высоте. И мы с ним сделали вот эту операцию только в другом масштабе, как и получается. В данной ситуации уже имеющийся установленный имплантат, или вы планируете в адентии устанавливать имплантат, делается полнослойный разрез, деэпитализация небной поверхности, так же, как мы делали у паполачек, когда мы подворачивали. Отслаивается таким образом, как мы берем с открытым доступом трансплантат небный, так, чтобы здесь осталась надкосница с соединительной тканью. Препарируется вот эта часть уже полнослойная. Здесь вы уходите в расщепление. Делаете карман и на заводящем шве фиксируете в новом положении подвернутый вот этот карман. Все, в общем, очень просто, понятно и доступно. Я обычно еще, конечно же, подшиваю его в межзубных сосочках, фиксирую двумя швами узловыми и крестообразным швом прижимаю вертикальным. Результаты прекрасные, особенно это вот когда одиночные какие-то эстетически значимые зоны имплантатов, очень хорошо получаются. Иногда я даже прямо в момент имплантации это делаю, непосредственно в операцию установки. Самое главное, не забудьте, пожалуйста, деэпитализировать, а потом начать его отслаивать. Мы сегодня будем это делать? Будем. можно ну, и в гору. Нельзя. Но это ожог. Мы говорили. А Нет. На размножение ткани, конечно. У структура. Вы же челюстно-лицевой хирург. Вы должны понимать, что такое рана и как она рваная, резанная и размноженная рана отличаются друг от друга. Регенерация будет отличаться. Заживление. Но ответьте честно, не кривите Нет, душа. Ну, при ране, конечно, совершенно другая регенерация. Но я просто не сильно сомневаюсь, что если я брак, я... Вам только кажется, что вот там это важно, а вот здесь это не важно. Это не так. Принципы регенерации. Ну, меняйте скальпеля. Нельзя же одним скальпелем прооперировать всю работу. Их четыре штуки должно уйти. У меня три хорошо. Си-15. Что-то Си-15 я не могу. Но... А что с ними? Их нет? Да, в продаже нет? Да. Я не, не Не могу вам сказать. Я вообще их покупаю. И все, на Алиэкспресс я покупаю телез. <свят> вот пример. Клинически очень-очень старая работа. По-моему, 2010 -го года или 10, это уже прошло. И даже может попозже чуть-чуть, но не, не суть. А, Адентие у пациентки было сложное удаление терматичное обратите внимание завал, тяж и ну, вообще так, у меня ощущение, что его вырывали вместе с десной и костью всем подряд. слава богу костная структура у него хорошо восстановилась то есть не было проблем с, ко с костными структурами. Нам нужно было только мягкотканный комплекс привести в какое-то красивое состояние. При планировании вмешательства я знала сразу, что я буду делать вот такой подвернутый лоскут на ножке, соответственно разрез был сразу уже дизайн разреза при имплантации был уже выбран заранее. Эта ситуация была в день, когда мой ассистент сломала руку, и Алексей Николаевич вместо того, чтобы фотографировать, пришлось просто держать мне рядом все и ассистировать вместо фотосъемки поэтому это вот так получилось только две фотографии но мы видим да какой объем сразу появляется здесь и вот две недели завала нету десна формируется все, меня все абсолютно устроило. А вот скажите, на вот этом моменте, это уже... Две недели. 5 -5 -5 швов, вы уже да, да. Но если на пятой седьмые сутки у вас швы болтаются, это значит, что вы ушили неправильно. Кстати, вот если есть есть вот украинская коронка... Какой композиционный шок, например, Прекрасно, у меня все держится. Материал. Я вот недавно делала, все стоит. Лайка, да ничего я не травлю, я обрабатываю. А я не работаю какими кислотами. У меня композит этот шестого поколения, который самый протравливающийся бонд. Это материал называется стилайт или Гармонайз у Есть у них адгезив, да Нет. Вопрос, там просто надо тщательно высушить поверхность нанести этот сам самопротравливающийся бонт, его засветить и к нему залить Все. Я вот просто только совсем недавно, мне тоже ассистент мне говорит а Как вы говорит, собираетесь к коронкам здесь э, подниматься? Я говорю, ничего, сейчас мы с тобой все поднимем, переживай